Всем привет! С вами канал CryptoGain. Хочу сегодня показать это не реклама, это больше касается обновлений проекта. Как вы видите, это PuckCoin. Обзор у нас полный уже был на канале, можете посмотреть. Ниже все есть. Я ссылочку обязательно оставлю. Хотел просто сказать, что есть у нас обновление, обновление довольно-таки глобальные, очень интересные, положительные новости по проекту о том, как он развивается. То есть развивается он очень хорошо и насколько это будет полезно для тех кто уже является частью да, данной монетки а, опять же думаю что много кто из подписчиков сюда уже партнерит грубо говоря кто сюда вошел вложил какие какие-нибудь какие какие деньги проект довольно таки долго ждет сам плаву игроки очень крупные на самом деле на данном рынке очень показывают у нас хорошие результаты активных мастер нот если не ошибаюсь больше тысяч. я считаю что это просто огромное количество и не каждый может похвастаться этим что хотел сказать и в принципе все кратко в последнем апдейте самое важное что у нас было это выпустили защиту это да, татак которая неоднократно э, пытается да проникнуть как-то в систему данного проекта то есть защита гораздо стала сильнее мощнее это уже плюс большой Выпустили они прототип дебетовой карты. Фотографию покажу немножко позже. Она во втором квартале текущего года у нас уже будет. Будет релиз данной карты, которой может пользоваться любой инвестор, который да, уже в проекте. Каждый может ее себе открыть. Очень полезно. Но опять же ссылочки все будут. Кто не знаком с проектом, посмотрите. Я думаю, каждый слышал о нем сто процентов То есть очень много у нас интересных, Обновлений, обновились кошельки у нас. Как мы сейчас можем видеть, мастернода стоит 0,09 биткоина, то есть 358 долларов. Я считаю, что совсем небольшие деньги. Посмотрите ролик у нас годовой 65%. Я считаю, что это довольно-таки много. Любой, какой бы у вас ни был депозит, где бы он ни был открыт, абсолютно вам не даст такого прироста нигде, ничто. А здесь сколько они уже лет да, играют я так называю, извиняюсь, играют. Большой рынок, все игроки. У них, может быть, цена где-то, естественно, проседает. Это нормально, это нормально. Но то, что проект стабилен, то, что он не соскамится, то, что он будет далее на рынке, здесь все говорит само за себя. Просто зайдите пять минут, почитайте, посмотрите, сами все поймете. да, И у нас активных мастер-нот просто 7300. Класс. Я, я такого мало где видел, на самом деле. Опять же, не каждый может этим похвастаться, похвастаться этим можно. Что у нас в принципе еще есть такого вот глобального, что положительно повлияет вообще на буст данной монеты, данного коина и вообще для инвесторов, кто в этом проекте находится. эта карта, да можете ее видеть, дебетовая карточка, которая будет вот скоро уже доступна, можете ее получить на руки. Я не знаю практически как это будет. Происходит выдача, создание карты и так далее. Не могу рассказать, можно почитать на сайте, не буду так углубляться. Но, в общем, они показывают, что она есть уже, да то есть есть пример и можете посмотреть. Из глобального обновления такого, из хороших новостей это то, что в принципе новость только хорошая, то все наверное уже слышали, что Netflix снимает документалку в принципе про биткоины, про блокчейн, то есть и данный проект у нас, представитель проекта у нас принимает здесь участие, он дает большое, обширное интервью, рассказывает в принципе про эту отрасль, что это, как. На самом деле самое интересно посмотреть фильм, тем более релиз фильма может быть в 2020 году, обязательно посмотрим, покоен, непосредственно, их человек будет здесь принимать участие, будет все это рассказывать. Я считаю, что, опять же, даже в 2020 году проект будет на слухом, будет на плаву, будет работать и будет апаться сто 100%. Так что кто в нем получит какой-то дивиденд 100%, так что сами смотрите, кто еще не вошел, подумайте 10 раз. Я думаю, сейчас самое время. Что еще можно посмотреть? Здесь я просто открыл фотографию, да, что вы видите представителя. Это Паккоин, он дает интервью, Знаешь, знаю, считаю, это круто. В принципе, по проекту зайдите, посмотрите, почитайте, что он себя представляет, какие у них цели, на чем все основано и так далее. Очень хорошая идеи. Так что, ребят, думаю, кому-то было интересно. Пишите комментарии, ставьте лайки. Все вопросы пиши мне. Скоро будут очень классные, интересные новые еще проекты, на которых можно будет очень быстро заработать До лета по любому аптим кэша. Так что следите за новостями. Давайте всем пока. До скорых встреч.